Морошина, седьмая. Хотела Натальюшка позвать на помощь людей, Да поджег избушку молнией банник злодей. Запалил с трех сторон, а сам канул и шес. Пламя поднялось, сгорел чуть ли не весь лес. Что тут с Наташкой было? Стражу хлещет по мордам, кричит, что Апфирка остался там. На силу угомонили, Потом стража ее во дворец привезла, Так спешила, по дороге два сломала колеса. Лес никто не тушил, он, как водится, сам погас. А боярин царю нашептал, Что от банника он царевну спас. Нехороший человек, сильнее не сказать бы. Да к царю ж поверил, да объявил день свадьбы. Скоморохи ставят декорации дворца, Одевают дворцовые одежды. А Натальюшка-то наш цветочек, Ну, как в том указе точно, Будто правда тронулась рассудком, Вся в смятенье крайне жутком. И не ест она, и не пьет она, или лишь только тихо вздыхает она. Не глядит она на родного отца, Похудела так, что спала с лица, В белых рученьках все свистульку сжимает, до да погибшего в огне обтырку вспоминает. А вот и свадьбы подошел назначенный день. Ну что, смотрим дальше, коль вам не лень. Картина седьмая. Дворец. Натальюшка сидит, как каменное изваяние. Царь и боярин выносят фату. Увидев ее, Натальюшка вздрагивает и закрывается руками. Боярин. Ну не ере ерепенься. Надевай, пора подвенец венец идтить. Надевает на нее фату. Она медленно встает. Медленно фату снимает. Царь. Ну и шо за вой? Командует боярину. Надевай давай. Боярин надевает на нее фату. Она снимает. Надевай. Боярин надевает. Она снимает. Надевай. Боярин надевает. Она снимает. «Надевай!» Боярин надевает фату. «Не снимать!» Натальюшка упорно снимает фату и отбрасывает в сторону. Боярин, слушай, отец, а ежели мне это надоест, что тогда? Ты давай что-нибудь с ней делай, потому как либо под венец с ней... Либо ты мне долги отдавать будешь. Прямо сейчас, царь хорохорится. «На-на-на-на-на! Я не отец тебе!» «Ты шо, пока?» Боярин посоображав, не отец, это правда. «Ну, дик, я пошел». «Царь, куды?» «Боярин, дик, к мировому?» Царь струсил. «Ну, ты чё, я ж пошутил. А, а знаешь что, сынок, а вот я вас сейчас вдвоем оставлю». Натальюшки, «слышь, доченька, вы тут сами сговоритесь, а? а?» Боярин, «давно бы так!» Отодвигает царя в сторону. «Все, папаша, отлезьте, я с ней сейчас по-свойски потолкую», развязывает кушак. по нашински, по-простому, выпарю, и вся недолга. Невест, говорят, пороть полезно, они сговорчивые делаются». Примеривается царь. Ой -ой -ой, ой ой ой ой ой Прикрывшись ладошкой, семенит к двери. Боярин, ты уж извиняй, но, видать, плохо тебя учили. Дык мы чуть-чуть доучим. Натальюшка вдруг протягивает боярину сжатый кулачок. Чё это? Натальюшка раскрывает ладошку. Там блестит осколок. Натальюшка едва слышно. Колоколец. Оберег обтыркин. Боярин, не расслышав, чё наклоняется к ней, Наталюшка колоколец. Вот, легонечко ударяет по осколочку. Возникает слабый, но отчетливый звон. Боярина вдруг начинает корежить. «Не надо!» Наталюшка снова звенит. Боярин корежится сильнее. Неожиданно где-то вдали возникает нет ни звон, а целая ответная колокольная мелодия. Боярин в корчах отступает, к двери на него налетает выскочивший царь. Царь ошалела. Это что? Что это звенит? Что это оно со мной делает? Звон, царь орет на боярина. Пошел прочь! Звон стихает, царь трогает себя. Ой, мама! Звон, царь боярину. Ты еще здесь я? А? На плаху захотел? Звон стихает. Все, банкрот. Тюрма, скандал международный, хочет упасть перед боярином на колени. Снова звон, уже гораздо ближе. Боярин с ревом убегает. Царю вдруг становится легко. А, что это было? А? Натальюшка, схвативший за папеньку, «Обтырка!» — голос обтырки. «Натальюшка! Ты где?» Натальюшка села, где стояла, не верит. «Не понимаю, я же сама видела пламя!» «Нет, не может быть!» — голос обтырки уже с другой стороны. «О, Натальюшка!» Натальюшка, вскочив, трясет отца. «Папенька, ты слышал? Ты голос слышал?» «Царь, да что-то слышал!» — А кто это? — Натальюшка обнимает отца. — Папенька, это он, Аптирка. зовет. — Аптирка, обтырушка! я здесь! — Царь, это который глиняный, про которого боярин говорил, что злодей он? — Натальюшка, ну что ты, папенька, говоришь, Аптирка злодей? — Да он же, он же спас меня! — Царь, схватившись за голову. — Ай, старый дурак, поверил? Кому поверил? Звон совсем близко. Из двери показывается боярин на четвереньках задом наперед голос обтырки. «Где Натальюшка?» Боярин «не знаю!» Звон боярин воет по голос обтырки. «То есть не знаешь?» Боярин «не, не знаю!» Звон боярин булькает, уморительно корчится. Глядя на него, царь и Натальюшка невольно прыскают, заливаются смехом. Боярин, доползя до центра, скукоживается в совершенно невообразимой позе. Царь и Натальюшка покатываются от хохота. Появляется обтырка. У него на груди поверх рубахи висит целое ожерелье из колокольцев, только маленьких. Увидев Натальюшку, он теряется... Неожиданно всхлипывает и плачет, стыдливо прикрываясь рукавом. Смех Натальюшки, вдруг начавшись, так же вдруг прекращается, переходит в слезы. Глядя на них, начинает шмыгать носом, и царь... Чё это? что это? Опять со мной шмыгать сильнее. что то давно это, однако, не того. Не плакал я? Рыдает в голос Натальюшка и Аптырка, посмотрев на царя, перестают плакать. Аптырка встрепенулся. «Ой!» Это что, что ли, царь? Царь рыдает. Ага, обтырка, это, это я, что ли, во дворец пришел? Натальюшка. ой, пойдем скорее к ботянке, а то травка-то моя сгорела в избушке, нет у меня теперь прицепта для царевны. Натальюшка, а ты-то что тут? Натальюшка совсем как дед Гончар, глупой, глупой. «Не нужен царевне твой прицеп. Ты меня и без него музыкой своей добротой вылечил! Да и не болела я вовсе!» Царь эхом. «Ой, не болела, не болела! Это ж я все! Да и этот вот, прохиндей, боярину! Хватит тут оваляться! Очухивайся поскорее! Догуляй отсюда по прямой!» Абтырка царю. не он не скоро! Пускай лежит себе, как три рубля, и не мешает!» Звякает в колоколец, боярин слегка вздрагивает, но продолжает лежать. Абтырка снова к царю обращается с пониманием дела. «Вишь, это значит, кризис миновал. Дело на поправку пошло, царь». «Ты знахарь, что ли?» Абтырка. «Не, это <соспорядок> батюшкин колоколец, оберег мой. Он из него всякую черную злость и разную гадость выгоняет. Да, шитай, выгнал уже». «Натальюшка». «Нет, я все равно не понимаю». Как ты из пламени? Абтырка, так я сам не понимаю. Только смотрю, пламя кончилось. Банника нет, а там, где осколки были, маленькие колокольчики лежат. Я их хвать, они меня к тебе и повели. Тебе ж худо было. Прямо загадка, понимаешь? Царь, вытирая слезы. «Э, это твоя загадка, она и ежику известна. Я вот вам сейчас ее загадаю. А вот всем загадаю. «Слепишь мяго, как воск, держи осторожно, а в огне закалишь, так дворец строить можно. Что такое? Кирпич! Вот, правильно, кирпич! А из чего кирпичи лепят? Из глины! О, смыкаете!» Натальюшка. «Папулечка, милый, я тебя люблю! Аптырка, сыграй, пожалуйста, музыку!» да «Дак чего я один?» И «Все вместе сыграем!» Раздает колокольцы артистам, зрителям, обучают, и все вместе играют мелодию. Боярин приходит в себя, удивлен. «Где это я? Красота-то какая! Хилармония просто!» Видит Натальюшку, бросается к ней. «Прости меня, Натальюшка! Был грех!» «Шептал папеньки твому на ухо гадости про тебя, все выгадывал, до да интриги плел, прости, а как любите вы друг друга, я ж вижу, то и я теперь, перековался таись. И совет вам, да любовь, да чё я себе, жену не найду, подходящую, да с моим кошельком!» «Ой, кажись, рецидивы начинаются, а тырка поскорее, звякни, еще раз!» Натальюшка смеется, Аптырка дирижирует. Все снова играют мелодию. Боярин светлеет. Царь, взяв боярина под руку, отойдем. Иди, твоя самогудна машина для торжества момента! Боярин, сейчас мигом будет. Царь, подождь, слушай, я ведь как отец, то есть сопротивляться должен или не должен? Боярин, да-ка, тут сопротивляться? Он, а, фата, он, молодые «Сейчас самогутка будет!» Убегает царь Покумеков. «Не, надо, надо, надо, надо для порядку!» Выходит на середину, орет: «Какой такой совет да любовь? Ты шо, дочка, того? Он же глиняный? Не позволил. Натальюшка опешив. «Папулечка, что с тобой? Глиняный? Ничего! В сказке из-за глиняного можно идти замуж! Главное, чтоб человек хороший был!» Царь другим тоном, <къех> что-то я не знаю, что дальше говорить-то? Орет то, что приходит в голову. В кандалы захотели в Сибирь? Не, не, не, это что-то не то, не то. Ах вы, ах, ты, ах вы все. <къех> Бурчит. обтырка Натальюшки. Слушай, я за папеньку того что-то опасаюсь. Плохо ему что ли? Может, в ножки надо пасть? Идут. К царю становятся на колени, утешают его. Он бурчит, насупившись, но не выдерживает. Их пора подай, и все!» Берет их за руки, выводит вперед. что то я сегодня такой либеральный!» Влетает боярин с самогуткой. Боярин «Чичас!» устанавливает. «Готово, царь! Женитесь уже!» Самогудная машина играет, все ликуют, кружатся в танце, сбрасывают дворцовые одежи. Скоморошина восьмая. Ну, вот и подошел спектакль к концу. А что мы им для вас сказать хотели? Тут все понятно и седому старцу, и юнцу. Спектакль про доброту, про доброту на деле. Чтоб вы, уйдя от нас, не пожалели, Эх, ламца-дрица, опца-римца, цу! Делают кульбит и убегают за кулисы. Конец.